Поэтому я, конечно, такой красоты вам не покажу, но я буду по существу стараться. <�м>, да знаю, да? Меня зовут Ермакова Елена, я начальник отдела внутренних коммуникаций и развития корпоративной культуры страховой mm. компании РСХБ «Страхование». Можно след, следующий слайд. А, наша компания а, страховая, как я уже ранее сказала, она входит в банковскую группу Aura Circus Bank. А, Компании уже одиннадцатый год в сентябре будет. И для меня было большое удивление, когда я пришла в ноябре 2021 года, в компанию, и только создали отдел внутренней коммуникации и корпоративной культуры. То есть компания 10 лет занималась бизнесом, да, mm -hmm. абсолютно. И поэтому я начинающий внутриком и компания, да, то есть в этом плане совпало, и мне я считаю, что в этом плане повезло, потому что я строю все с нуля, узнаю, мы вместе пробуем, и с одной стороны это такое так называемый вызов и челлендж, с другой стороны, это и, э, э, и сложность, да? потому что до этого сотрудники не понимали, не знали, они знали, что такое корпоративы, э, ну и как бы на этом все и заканчивалось. Да? В, в период пандемии э, проходили э, просто рассылки о вакцинации, агитация, э, информирование, это вот максим чем занимались тогда HR mm -hmm. да, и внутри. Mm -hmm. Mm -hmm. А, Говоря о компании, компания является лидером страхования в агропромышленном комплексе. А все крупные животноводческие а, а, организации, а, рыба, а, агро, в, все, все, все культуры, все, все страхуем, большую часть страхуем мы. Теперь будем знать, да. Да, да, да. То есть очень широкая линейка, но также, так как мы являемся дочерней организацией банка, и банковское страхование, ипотечное, и страхование жизни – то есть там и спецтехника, все, все у нас есть. В компании работает 510 человек, из них 294 человека у нас в, работают в центральном офисе в Москве, и 216 человек в 45 регионах. У нас действительно география от Владивостока до Калининграда, есть крупные офисы, там, до 10 человек это Наврополье, Воронеж, Краснодар, это вот основные житницы, так назовем их. Да? Есть небольшие офисы по 2-3 человека, но охватывают крупные города. Как я уже сказала, что основная задача моя, придя в компанию, это было познакомить сотрудников с корпоративной культурой. На тот момент в июне уже были приняты корпоративные ценности компании. У нас нет миссии, но есть ценности. Вот, такое тоже бывает. Значит, и они разнятся с ценностями, они сонастроены, созвукны, но разнятся с ценностями банка. Мы единственная дочерняя компания, у кого есть свои ценности. И, и это говорит о том, что мы выбрали направление активно развивать корпоративную культуру, так как мы страховая компания, у нас немножко друг, другая дорожка. И вот в следующем, на следующем слайде опять наших корпоративных ценностей они объединяют всех в одну команду словами «мы», да, то есть местоимение «мы», мы говорим о том, что мы лидер, мы стремимся к стабильному развитию, мы клиент-ориентированы, потому что в первую очередь мы работаем для клиентов, мы ответственны за результат обязательно, потому что мы страхуем, мы гарантируем и результат. Это самое важное. И мы команда профессионалов, конечно, по-другому нельзя. И основной волнительный момент сейчас у нас – это запуск телеграм-канала. Вот непосредственно тот проект, который у нас начинается с 1 августа. Мы попали в тот период всплеска, пика информационной безопасности, когда настолько все очень... Непонятно, с соцсетями одни приходят, другие уходят. У нас есть телеграм-канал, который ведет маркетинг, это на внешнюю аудиторию, это о, о бизнесе, о наших внешних мероприятиях, выступлениях наших топ-менедж. Но для сотрудников, опять же, ничего. Поэтому было сложно, мы договорились и нам дали добро на открытие. И вот сейчас этот проект у нас запускается внутри телеграм канала Задачи этого проекта, это, да, он 1 августа будет, название будет РСХБ страхования свои люди, это рабочее название, да, но уже в названии понятно, что мы хотим объединить всех своих, чтобы они ощущали себя одной командой, ощущ... было желание делиться со своими, задавать вопросы, обсуждать, не чат-болталка, да, а вот конкретно по интересу, по одному интересу работников страховой компании, да. и, и это и цель, объединение, знакомства сотрудников в одном инфопространстве, и... Также есть э, тоже большой вызов не потеряться на основе, так как сейчас э, телеграм-канал очень развитый э, везде, в основном э, с уходом известных сетей, которые нельзя называть э, соцсетей, да, э, э, все устремились телеграм канал в основном. И нам необходимо не потеряться в инфошуме, не запутаться, а непосредственно сделать информацию, давать информацию настолько интересной, полезной, важной, объединяющей. И самое главное, нам нужно подружить регионы и центральный офис вот на следующем слайде да основная из задач также знакомство и сплочение всех сотрудников потому что с 20 года у нас прирост компании составил более 100 человек это очень большой рост, да, с учетом того, что пандемия а, и все остальное, но набору нашел до недавнего времени активный. И, конечно же, основную задачу небольшую, потому что я не запрыгиваю на а, повышение роста вовлеченности сотрудников, да, и всего остального, потому что конкретный телеграм канал ну, не ставим такой большой цели, да. Основная цель это познакомить и приобрести авторитет доверия внутренней коммуникации среди сотрудников, тем самым повысить лояльность к бренду работодателя. Это взаимосвязано, потому что люди привыкают к внутренним коммуникациям как к ретранслятору бренда. Мы заботимся о вас, мы делимся с вами успехами вашими же, вы знаете, что в других подразделениях, что в других регионах. Мы объединяем вас в активности. То есть должно быть привыкание. За эти полгода у нас активно шло, шло, шло развитие корпоративной культуры. Мы Истраивали мероприятия на гендерные праздники, делали первое мероприятие для детей сотрудников. До этого 10 лет этого ничего не проводилось. У нас был выезд в музей мультфильма, там и взрослые, и дети получили большое удовольствие. И тем самым, показав на нескольких проектах пример того, что корпоративная культура работает и объединяет и вовлекает, люди начали раскрываться. Это очень приятно. Мы чувствуем на следующем проекте, на следующем, например, вот у нас следующий проект был, это марафон ходьбы. Пришло 80 человек. До этого как-то очень мало в конкурсах участвовал, 10-15 на новый проект пришло 80 и регионы, и центральные. Это победа внутренняя, небольшая, небольшой шажок к тому, что люди начали нам верить, доверять. Потому что одна из проблем была, конечно, то, что наши все рассылки воспринимались как инфошум, они уходили в, в спам, уходили в как бы удаленные. Посмотрю потом, и когда в общении... С людьми говорят, вы видели, у нас буккроссинг, это что, это как? Да мы вот только вот организовали, вот на четвертом этаже стоит у нас шкафчик, приносите книжки, а что это как? Почитайте рассылку, ой, надо ее найти. И Ты понимаешь, что нет привычки. Поэтому телеграм-канал, мы очень надеемся, помимо э, дублирования рассылок, там э, больше возможностей, там проведение опросов, там э, возможность э, собирать обратную связь. То есть очень много надежд на телеграм-канал возлагается. А целевые аудитории компании. Э, я их тоже так разделила. Активисты-амбассадоры. Есть такие молодые, активные сотрудники, работающие в компании от двух до пяти лет. Возраст 25-40 лет. Они проживают в Москве и в крупных городах, миллионниках региональных. Есть семьи, дети и активная жизненная позиция. Медиа у них все, что сейчас актуально, это новостные телеграм-каналы, слушают аудиокниги, катаются на скутерах, на этих мопедах, YouTube-каналы, социальные медиа, те, которые тоже с свитпьена заходят обязательно, модные сериалы. То есть очень активные ребята и они горят, они приходят, они спрашивают, они приносят идеи, а давайте так, еще что-то. То есть это очень ценно, что есть такая типа аудитория. Их немного, но они прирастают не спеша, а доверяют и идут. Зожники, у нас есть большое количество даже сотрудников, которые ведут здоровый образ жизни, велосипедисты, спортсмены, у нас есть команда «Корпоративный спорт развит», развивается, я бы сказала, да, команда мини-футболистов, волейбол, и вот они тоже активны, конечно, все, что касается вот Зожи и всего остального, поддерживают, приносят идеи, давайте чаще что-то проводить. Вот их большинство поддержали наш марафон ходьбы, и они также с активной жизненной позицией, и были очень рады, что получилось сделать им стоянку для велосипедов возле офиса. Это тоже очень ценно. И да, по-другому уже начали на нас смотреть, когда такую важную, мы услышали их потребность, да, и сделали такой подарок. И умеренно заинтересованные работники – это большая часть сотрудников, которые приходят поработать, Uh -huh. Не вести какую-то активную общественную деятельность, где-то активно участвовать, а непосредственно они приходят отработать, получить зарплату, но не скажу, что им совсем все равно, да, эти... Люди одним глазом подсматривают, много причин, с одной стороны страх, потому что они не знают, что это, с другой стороны, как бы я вот сейчас посмотрю, как другие сделают и, может быть, подумаю, присоединиться, не присоединиться, да? могут дать совет, вы сделаете так, давайте с нами, ой, нет-нет, вы как бы сделаете так, а я со стороны, да, то есть тоже есть такое. Они чаще всего долго работающие. Они лояльны компании, но не готовы откровенно открыто об этом говорить. Да? то есть сам, сам тот факт, что они работают в этой компании, уже говорит о том, что они к ней хорошо относятся. Вот. Много сделали, многие из них сделали карьеру, придя обычным специалистам и доросли до директора департамента, и они верны этой компании, но что-то больше делать mm -hmm. и показывать это как-то, они не готовы. Но они более в этом плане пассивный в плане медиа, да, то есть это ТВ-шоу, телевидение, угу. тоже какие-то известные телеграм-каналы, но не неактивно, да, поэтому очень важно, это одна из тоже, вот, одна из целей нашей, вот именно захватить внимание теле, нашим телеграм-каналам и на этих неискушенных, так сказать, пользователей. А можно следующий слайд? Угу. Mm -hmm. Спасибо. Каналы инструменты. Ну, основной канал проекта – это Телеграм-канал, да, и вспомогательный канал – это будет электронная рассылка по всем сотрудникам, и инфостенды, которые у нас есть в центральном офисе только, да, то есть это и единственный… А, вот инструменты, я вижу, что инструменты я не написала. Смотрите, извините, сейчас перебью, но получается же, вы продвигаете Телеграм-канал, соответственно, по сути, канал проект Телеграм – это нормально. Да, какие могут быть еще инструменты для продвижения телеграм-канала а, и чего-то еще? Инструменты для продвижения э, телеграм-канала. А, непосредственно э, организация активностей в самом телеграм-канале для того, а, чтобы приняли mm -hmm. участие в нем. Да, они... тогда чуть позже да, пропишите. Да. Да, а пропиш... Дэш, они... mm -hmm. да, да, получается, что как бы только так: э, заманить. Надо заманить их как-то. Понятно. А, так, Давайте а, рассказывайте да, про контент. Да, да, да, да. Ну, у нас есть осно основные рубрики, которые мы угу. э, будем там э, э, выкладывать. То есть это поздравление угу. сотрудников с днем рождения. Это на ежедневной основе будет происходить у нас. А, опять же, очень важна трансляция корпоративных ценностей, которые не так давно приняты, да, год в компании угу. Еще, тем более они раз, раз, созвучны с банковским, но в любом случае uh -huh. свои. Поэтому у нас э, есть задача э, выбирать месяц одной корпоративной ценности и каждую uh -huh. неделю э, разнопланово говорить о ней. То есть, например, uh -huh. первую неделю мы выбираем, например, нашу первую ценность – это мы лидер, да? и uh -huh. э, открывается эта идея, интервью с лидером мнений о его понимании, что такое лидерство, да? это может uh -huh. быть это первый зам, это истории, свои. это вот тот сторителлинг, о котором мы говорим, mm -hmm. да, mm -hmm. о том, как я стал лидером, как я пришел к этому, то есть мы открываем и тем самым мы объявляем о том, что весь август мы говорим о лидерстве, да. И каждую неделю мы обновляем а, по этой тематике а, пост. А, опять же, а, каждую пятницу а, мы, а, у нас рубрика «Это интересно». Тут мы рассказываем людям а, для создания настроения, для поддержания баланса, work-life. Да, и в что mm -hmm. а, у нас идет подборка, что интересного в городе в Москве происходит, куда они могли бы с семьей с детьми пойти, а, и в круг крупных городах, да, то есть вот тот же Краснодар, Ростов, угу. Воронеж, да, мы говорим о том, что, а в Воронеже в парке таком-то состоится такое-то мероприятие, там, праздник мороженого, да, приходите. Угу. Мы тем самым, опять же, приобретаем авторитет, доверие и просто выказываем заботу, показываем нашу заботу о сотрудниках, о том, что, ребят, мы здесь не только о работе, мы еще думаем о угу. том, что, как вам будет хорошо отдохнуть вместе с семьей. Это не ваша, ну, в какой-то степени забота, да? Мы за mm -hmm. вас сделали, и воспользуйтесь этим, этой информацией. Mm -hmm. Дальше, конечно, каждую неделю мы совместно с отделом маркетинга говорим о бизнесе, потому что в любом случае, mm -hmm. о работе, да, конечно. Мы говорим, устраиваем тоже... Info, как ликбес да, так как мы больше про сельское хозяйство, мы рассказываем про сорта яблок, рассказываем там, ну, планируем, да, то есть я смотрю, что они у себя в телеграм-канале рассказывают, да, задают вопрос, сейчас очень развито виноделие российское, которое мы тоже страхуем. Uh -huh. Uh -huh. Рассказываем, приводим обязательно инфографику, цифры о том, сколько мы застраховали, какие какие сорта, на какое количество денег, если это возможно информацию вынести, да, то есть ну, в основном там проценты и количество. Договоров. То есть это все, то есть о бизнесе говорим. И приходя там на вторую неделю, подводим итоги марафона ходьбы, шагаем вместе, как раз у нас в конце июля закончится. И делимся историей спортивных достижений. Оказывается, вот это то, что мы хотим знакомить сотрудников. У нас есть люди, которые переплывали Босфор. Маленькая хрупкая женщина, девушка пришла и сказала, а я переплывала Босфор. И мы понимаем, что мы продолжаем эту спортивную тему, мы продолжаем знакомить о том, что у нас абсолютно есть непрофессиональные спортсмены, но увлекающиеся люди с силой воли, с, сильной, как сказать, с сильным желанием победить и с волей к победе, да, и идти вперед абсолютно. И вот интервью не только о бизнесе, но и о здоровом образе жизни, Опять же, мы тоже это вовлекаем людей быть более спортивными. Вторая неделя у нас продолжаются корпоративные ценности. Это подборка бизнес-литературы о лидерстве. Мы рекомендуем, где можно почитать, какие книги, Альпина. Мы сотрудничаем с Альпиной. У нас есть библиотека альпиновская. И вот мы делаем подборку 4-5 книг. Кому интересно, предлагаем. Опять же, снова пятница, снова интересные места. У нас это все повторяется. То есть у нас мы вырабатываем систему. Только система, и люди понимают, что в эту пятницу снова придет информация. В четверг будет что-то о корпоративных достижениях. То есть я считаю, что эта дисциплина, дисциплина – это хорошо и для нас, и для них. Можно следующий слайд? Там вторая часть идет у нас, да. И опять же, после проведения спортивного мероприятия мы хотим узнать, у нас есть возможность устроить опрос в телеграм-канале для сотрудников, в каких корпоративных активностях или спортивных мероприятиях вы хотели бы еще принять участие. И очень надеемся на обратную связь, потому что мы делали это в электронной почте. Не все ответили, есть какие-то, ну, небольшие, был там 12 человек, но в любом случае это было ценно узнать. Дальше говорим о наставничестве, тем самым продвигая наш вебинар, который нам банк устраивает тоже. У нас есть чудесный проект «Социальный атлас» – это спецпредложение для сотрудников от различных компаний, магазины, фитнес-клубы развлекательные центры, рестораны, все что угодно. И тем самым мы показываем заботу о сотрудниках. И вот каждый раз тоже в месяц один-два раза точно мы расширяем партнерство, список партнеров и тем самым предлагая новые возможности. Там и скалодром, там и ближайшие салоны красоты, химчистки. Все, все чтобы сотрудникам было удобно. И вот запланирована у нас пешеходная экскурсия с коллегами, с гидом по Москве, мы предлагаем варианты маршрутов, они выбирают и собираем группу и вот с коллегами после работы на два часа у нас сотрудники, вот, будет скоро первая экскурсия и в телеграм-канале также мы будем продолжать анонсировать и собирать группы. Экскурсии. Проводятся фермерские ярмарки, они тоже у нас запланированы, то есть анонс и сбор обратной связи, что бы вы хотели на фермерской ярмарке, какую продукцию хотели бы приобрести, молочные и вот кучу-кучу разных вариантов, что бы хотели видеть. То есть... Нам, конечно, в помощь этот телеграм-канал для обратной связи. Это неоценимо. Вот такой примерный контент-план на август – ну, хороший контент-план, довольно-таки напомню, <свеч> да, почему не... Да, uh, может показать, что он более развлекательный, uh, но uh, ничто так не привлекает людей, uh, мне кажется, как развлечение. Я прокомментирую, да, чуть, -чуть попозже, да, выбрала, да. давайте, uh -huh. про метрики эффективности, а про вот это. Хорошо, способы измерения эффективности, да, то есть, ну... Как в обычном телеграм-канале, это статистика подписчиков. Да, то есть, сколько придет частота комментариев, вообще активность наших сотрудников в чате и их отзыв. Да, Action, да, action, то есть mm -hmm. э, количество записанных э, mm -hmm. в, на участие в мероприятии, да, mm -hmm. и, э, конечно же, количество отзывов э, э, и комментариев по проведению опросов ну, среди сотрудников. Mm -hmm. от, э, э, первый месяц, то есть в конце августа, мы уже там в начале сентября, мы снимем mm -hmm. первые результаты для понимания вообще, насколько эффективно mm -hmm. Все пошло, но, опять же, не рассчитываю, что все будет угу. легко и просто. Я понимаю, как, с какой аудиторией мы работаем, да, угу. но потихоньку, потихоньку рассчитываю и на сарафанное радио, в первую очередь, и а, на другие каналы там, распространения, да, то есть наши внутренние. Но курилка никто не отменял, это самый, самый важный, самый первый канал <соторит> ну, распространения информации, то есть я вот надеюсь тоже на нее также. Ой, а дальше...